Сегодня прекрасный день, солнышко светит, птички поют. Такие дни такие дети, как ты, должны гореть в воду, воду, воду. Отступи, хоть я и не желал, нарушать то слово, что ради тебя я дал, но за черту коль зайдешь, почему тихо вот ты подруга поймешь? Но такие, как ты, не по правилам играют, а таких, как я, дураки не побеждают. Так Давай же начнем веселиться. Брата моего убийцы За сердце на лове будем браться нападно попробуй до меня добраться Полагаю, ты устала уж пытаться Умирать сто раз и возрождаться Этот алсуда стал твоей могилой Никогда тебе его не покинуть Пора же не и, и я как новый Снова, снова, снова, снова, снова, снова. Зашкалил любой, муравей грязный Вот и все конец, вот и все опять Ничего, Ничего еще, попробуй победить меня Я стою стальной стеной, но ползешь ты снова в бой Может мне даю покоя все грехи, что -то за тобой Долой мы будем драться! Нападай, попробуй до меня добраться! И просить пощады даже не пытайся! Мой брат, её тебя не дождался! Ты всех моих друзей поделила на ноль, И ты чтоб разделила ты боль! Вам не слились от омщенья и милость, и Отчаяние не и не решимость! Хочешь, Ура, Уровень редкий. Муравей грязи Ясно расслее, чем ты Муравей грязи